И в завершение правки стопы, вот смотрите, по идее, должна стопа опираться на три точки, да? Вот тогда она будет правильная. Далее, если вот... при Привальгуйся, да? Вот такие фиксаторы покупаются. И вот есть вот такая вот резиночка, которая ставится между большим пальцем на, на ноги отсюда, да, и вот она от, от этого, от указательного пальца его отставляют, либо вот такие вот всякие растяжечки, то есть надо заниматься, если вы это упустите этот момент, то нога вообще превратится в очень уродливую форму. Так, и вот я вам говорил, да, про э, эти пятки, пятки уходят в стороны, да, их тоже нужно выравнивать. Давайте сейчас обратим внимание на пяточки наши. Значит, во-первых, э, если пятка развернута вот туда, да, то, соответственно, короче, вот эти мышцы. Их надо ослаблять. А вот эти мышцы стимулируют, что пятка развернется вот вовнутрь. Ну, соответственно, либо наоборот. Стимулируем мы и вениками, и массажными движениями всякими, да. Ну, с детьми, я, например, делаю вот такие вот, чтобы было поприятнее, потому что там трех-шестилетние дети, они не терпят эти жесткие всякие моменты, да. Вот так он поприятнее и поинтереснее. Игровой такой момент включаем в работу. Так, и значит, дошли до пятки. Чуть-чуть дошли, согнем. Вот. Уперлись в пятку и и в разные стороны их растягиваем. Раз, прием. Второй прием. По 45 градусов. Стол. Ну, желательно в серединку стола, там вот крутить будет, а тут же ребро жесткость сюда встали. И вот в... Далее на стопе упираемся и туда вот, вставляем ее. Вот, здесь мы сначала ее. Вот, хрустнул, слышал? Потерпи, потерпи. Теперь пятку держим вот со стопой вместе. Относительно голени. Голень по, по диагонали, вот так схватили, с этой, с этой стороны. Да, фиксируем к столу. Вот, распятили и раз в эту сторону. О, держу, хрустнула. Если надо, то в другую сторону. Теперь пятку фиксируем вместе с голенью. И стопу относительно пятки. В эту сторону и в эту сторону. Стопу плотно захватили таким бутербродом, да? Нацинили до предела и за счет силы локтей. Раз, два, три. И обратно в сторону Раз, два, три. И если мы работаем с плоскоступием, да? Вот, она уже, нога села как бы, так вот, да? То можно обратно домой отпустить человека, используя... Тейпирование. Вот такой кусочек отрезаем. одну да. ножку так. Значит, нам надо притянуть, получается, пятку с, с носком вот сюда. Значит, закрепляем здесь. Натягиваем уже, да? И по натянутой части клеим вот сюда, чтобы было постоянное натяжение. Ну, этот кусочек уже, в принципе, не нужен. И натяжение вот здесь, да? Соответственно, эту часть стыкуем с вот этой частью. Ну, вот так вот можно отпустить человека домой попросить его купить в физическом салоне супинаторы, стельки специальные, да, и желательно вообще всю обувь носить с супинаторами. До новых встреч, друзья. С вами был Олег Алавгудвин. Приходите ко мне, я вас отправлю и многому научу. Пока-пока.